Как казалось, там надо было спрыгивать из с двух сторон их всех херачить катаной. Ну, как вы понимаете, я этого не сделал, потому что я тупой, откровенно говоря. И, как бы, сегодня мы с вами будем играть не в сети, в эпизод Нью-Йорк, в третью часть. Кстати, мы вот тут... Именно самую последнюю часть не выполнили Вот просто под самый конец просрали Мы почти прошли с вами Вот, сегодня мы с вами будем проходить Огонь, вода и медные трубы Вот, желаемый персонаж Бунка Тацуми И тут у нас можно как бы О, да Это будет очень нам ой нет так этого нам не надо так оружие теперь компактный пп ой такое я не могу себе пока еще позволить ребят сорян такое пока еще не могу ну я думаю накопим все поехали Вот так вот. А то мне просто в окно солнце светит, ничего не видно. Ride, так. Бай, бич. Все, пока. Стоп, а где мой этот? Направляйтесь к пункту эвакуации. Это где? Это где? Да, что-то у людей реально день не задался. We'll Куда побежала? Ч ⁇ пошли? Кто-то рычит. О, как подскочил. Нереально, что ты... А немного даже страхово Опа! Доброе утро Это я когда в понедельник просыпаюсь <риспояргий> Чё, крипер? <риспояргий> а! А! а, а, Убейте! Уберите его. А ну пошли! Он а ну ушел. Реально у людей день сдался. Посмотрите, просто бедный несчастный. То, господи, ты... Опять крипер какой-то! О! А ну иди отсюда! Привет! Как дили? Это for a way through. Где останки чита? А здесь что-то как-то. У вас нет пробивного заряда, вот. Вот как всегда. Sneaky is close. А там много всего, там авто автотурель есть. Ну ладно. Так, идем. Черт, я боюсь. Тут может быть этот крипер Или как он там? А, а. О! О! О! Ушел! О! Looks like a subway depot. Zeke are dug in tight. No solo missions. Что ж ты такое? О! О, какая-то винтовка, я не знаю, просто возьму просто так, чтобы было. Ну, привет, мужик. Да что ж вас тут так... Так тут вроде пусто. пополняем запас. Чёрт, а нам туда. Found a the to feel like a Пройдите через железнодорожное депо. Чё, здесь? Никогда. Нет, тут никак. Нам придется прыгать. Емпать, страшно-то как. Хеллоу? Хуаю? Если у меня лагает, значит, я буду трэш. А че ты встал-то там? Куда нам. Крипер, крипер тут, крипер. Все, крипер идем дальше, ребята. Опять тут крипер, да будет. Вот. У, -у, -у, У, мужик, я думал ты сдохнул. о о Привки, Прививки! всем! Доброе утро, это наша утренняя программа! Что тут такое? Пока! Спокойной ночи. Господи... Матерь Божья! Что ж... Что -то так всех много? На в жопу ептать Что это такое еще? Предвариушки. Я слышу этого крипера, короче. Восполним боезапас, потому что у меня уже все. На этом мы полномочия. Все. Где-то здесь есть крипер. Нам куда-то надо, нам в ту сторону. хераш вы тут все метки тут крипер сдохнул наш любимый Варчу на рычу вы так шумите господи я чуть не посрекался что там Ой, только не сейчас. Я услышал что-то рычание. Так, тут револьвер. Да не, пистолет с глушителем нормально. Осторожно все. Папа, нет, я не буду. No, no. On, right right yeah. взаимодействовать. Так, а ну-ка пошли отсюда. Так, там еще какая-то хрень есть. Тут два многозарядочных грантомета Чрт, там была автотурель я за ней. Офигеть, ну -мо, господи. А, это пулемет, если. Так, давай! Пошли отсюда все, пошли, пошли, пошли, пошли. Это еще не все, ребята, у нас только 75 пуль осталось. 5. Когда их много, у меня FPS мало. Давайте, пошли отсюда, пошли все. Так, все, устанавливаю пулемет. Скорее, скорее, скорее. Используй. Давай, давай, давай, давай. Всех их, всех их, всех их. Давай. Ну нахер их всех. Давай. Убивай их, убивай. Да ебтать-то помогите-то мне тоже надо. А, ну в жопу. А, что ты такое нахер? Сейчас, нахер. Так. Ну все, пока, сучки. Вот так вот вас всех. Вот так, вот так. Так, быстрее, бери, бери, бери, бери. Ах! Шл от меня! отошел говорю. Пошли отсюда все вон. Что ж Тош... вас тут так всех... А, а, на. Фух. Пиздец. Простите, ребят, но я по-другому не могу, серьезно. Ну пошли. Пошли отсюда. Пиздуй отсюда, шалова! Там еще один пункт, кстати. Нажмите на кнопку управления поездом. Давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее, молодец. <verschieden> Хера их. Снова. <на söyleyeMissy> Пошли вон отсюда все. да а, Нет! Ах. Go, go, get the Куда нам? Куда? Жим hmm, скорее отсюда. О-о-о! меня лагают? А ну пошлите. Таран пошел. Куда? Убей! Убери его. Четыре. Мне нужно четыре. Мне нужно получиться. Лечение. На. Сколько вас там? Наскро пули закончить. быстрее уходим отсюда найдите выход Всё. а тут у меня полный все нормально так берем аптечку так получается держи арнетта так поднимем аптечку еще одну angel тебя тоже излечим. у тебя вообще капец какой-то а шо то что то нормальное, я думаю если что возьмем с тобой еще одну аптечку на всякий пожарный ну как бы если вдруг что а вот что это за штурмовая топка вау ну тут пуль мало но ну, смысле патронов ну, смотрите вот здесь у нас типа 140 а там 200 с лишним тем более он с глушителем а этот без 153 всего лишь. Ой, я ПП возьму. Он не так быстро закончится. Выход из музея еще искать тут. Круто, мы в монастыре сейчас будем всех отстреливать, да? Пока. Go, go. They really to to Дрова... не люблю особо. Открывай, давай Быстро Улучшенный ПП, обожаю тебя А вот этот вот штурмовой калибр, он мне не особо нравится Подождите, у меня лагает У меня 7 ППС Ух, конечно, тут смотрите, сколько их Куда они все? Они мимо нас проходят а oh. ah, их сверху бомбят давайте Давай ложись. А? -а, -а, -а. Как оглушил это меня! No. No. We're too late. Бляха, муха! А все, мы опоздали, oh, тут захватили, короче, They уже это было ребят женщина набежите вы не обязаны вставать слишком рано пулемет подождите О! ты как при этом ей вообще по моему ничего не нанес. Ух uh ты -huh. уже побежал откуда они бежать то будут Да я сразу три возьму и долго она там еще опять кто-то орт как черт а ну иди отсюда так я так понимаю это уже все конец будет поэтому сейчас надо будет постараться Давай иди отсюда, тварь. А ну давай, сдохни. Ах ты! А Когда они уже сдохнут? Сейчас, кажется начнется жесть, кто такой? На какого-то убили. Она еще долго там будет к нам идти, я не понимаю. У меня уже боезапас закончится. У меня реально сейчас скоро все закончится. Надо бить по нижним, чтобы они не смогли прорвать. Прорваться, пробраться, не знаю. Правильно? Короче. Ах ты, зараза. Что ж тебе так не понравилось-то? У меня уже пули заканчиваются. Хелп! Всё, реально сейчас у меня все закончится а все я мог знаешь, все как сделать вот так ходить вот так вот псих мочет и рубить <звук> мочет у мне тут явно не поможет <звук> пока так Пока. Давайте стреляйте, чё вы? На меня, что ли, полагаетесь? А Ептать! Ну давай, ну ёпта! Ч тебя заклинило-то? Я сейчас сдохну, у меня уже все патронов нет. Давайте, ребят, работайте без меня. Энджел. На! О-о-о! <связи> нет! Помогите! <связи> да ептать! Давайте! У меня все, у меня патроны закончились. Также аптечки закончились. И вообще все, в этой жизни закончилось. А совсем чуть-чуть осталось. Давайте, ребят, держитесь! Я не смогу его убить! Потому что там крикун, у меня нет патронов. Ребят, у меня нет другого выхода, кроме как вот так быстренько сюда забежать и пополнить боезапасы. Где? Вот, восполняем, быстрее! Все в лодку. Быстрее, как можем. Давай, что там героствуешь? Пока! <связывая> Офигеть, ну нехера их там! Победа, ура! Yeah, да, Но мы сами победили. Так, ребят, мы на этот раз точно победили. Ух, это было жесть, реальная. Я так еще в жизни никогда не орал. Ой, блин, мудоз. Так, давай. О, у нас оружие прокачалось и. Турмовая винтовка какая-то так все эпизод нью-йорк пройден подождите то есть я прошел да нью-йорк все значит или сколько там я хочу проверить компания не в сети а, против течения, вот это последнее. Мы сами пройдем это в следующей серии. Поэтому, ребят, набираем лайки, рекомендуем это видео своим друзьям. С вами был я в Всем дачи, всем пока.